Бисмиллах, Алхамдулиллахи роббалалами и в салату и саламу ала ашрафан бияй иалмурсалейн ала небиина Мухаммад саллаллаху алейхи валяляхи ва саллями. Аджмайн. Сегодня восемнадцатый урок из книги мой язык лугати. Бисмиллахи рахмани рахим и мы продолжаем изучать новые слова, новые буквы, новые тексты. Сегодня у нас уже буква айн, айн. На прошлом уроке проходили букву ДОД ДОД а здесь буква АЙН АЙН горловая буква А Р А АЙН АЙН. Многие люди у нас не умеют произносить правильно букву АЙН и часто мы видим ошибки вместо АЙН говорят ГАЙН ГА. А это буква? Айн, горловая, горловая. Итак, Айн, буква Айн, писать, рисовать, разукрашивать. И на прошлом уроке мы повторяли такую тему, что у Исма есть признаки. Хавд, Танвин, Алиф, Лям и хуруфль, хуруфль, Хавды. Хуруфль, Четыре признака Исма. Если это мы видим в слове или перед словом, как, например, Хуруфль, хавды то мы сразу говорим, мы имеем дело с Исмом. Мы имеем дело с Исмом. Если Алифлям, значит Исм. Если Танвин, значит это Исм. Если Там заканчивается на Касру, это Хафд. Хафд. И следующие у нас будут тексты. Там мы должны уже сами самостоятельно находить э, Исмы. Находить Исмы. Итак, тема. Тема у нас про дорожное движение. И текст Ада фауазун. Ада фауазун глагол. Ада. Возвратился. Фауаз. Мальчик по имени Фауаз. Миналь Мадарасати. Миналь Мадарасати. Миналь Мадрасати. Саидан. Саидан. Из школы Саидан. Счастливым. Вернулся Фауаз из школы счастливым. Вокаля и сказал: Альяума сегодня. Бадаа узбол мурури. Бадаа. Бадаа, узбу аль-мурури. Узбо. Сегодня, бадаа, началась узбу, неделя мурур. Аль-Мурур это дорожное движение. Правила дорожного движения они в школе изучают. И он говорит, что сегодня началась неделя движения. Дорожного движения. Таламту кавайда саламати. Каваайда. Таалям то есть я изучил. Таалям ту, это я означает. Это глагол мады у нас, прошедшие формы. Таалям я изучил. кавайда. правило ас-салямати, дорожного движения. правила безопасности. Еще правила безопасности, это означает, что عند львобури, когда ты переходишь дорогу, на переход на пешеходном переходе. Акайфу я встаю. Акайфу. Я встаю. Айда хаттель-мушати. Айдаль хаттель-муша. То есть хат это на линии. Пешеходной. Альмуша это пешеходный. Айдаль обури, а кайфу, айда муша Во время uh, убора, перехода. <coughs> я встаю uh, у линии пешеходов, анталдыру ад-дау аль-ах, дара, ах дара, антадыру, и я жду, жду, жду антадыру ад а, свет зеленый, я жду зеленый свет». аабуру а-абуру бисалямин», потом я уже перехожу в «бисалямин», в безопасности. Еще раз читаю этот текст, «Ада миналь мадарасати саидан». Вот здесь, в этом тексте, ваша задача уже самим находить «Исмы», имена. У него четыре признака. И вот эти четыре признака вы должны уже здесь, в этом тексте, найти. Четыре признака. И сказать, и подчеркнуть, или выделить а, каким-нибудь цветом а, все имена, где есть имена. аль-Ахдара Сумма Задание. Акурау. Акурау. Я читаю. Ада. Ада. Это глагол мадой. Ада. Ада. Вернулся. Возвращался. Ада. Саидун. Саидун. Счастливый. Саидун. Есть имя человека Саид, а есть Саид перевод как счастливый. Счастливый. Усбу, Узбор. Узбор. Здесь неделя. Неделя. Обратите внимание, красным цветом везде буква Айн. «Айн» в начале, «Айн» в середине, «Айн» в конце. «Ада саидун узбур, таалямту». «Таалямту» – глагол «мадый». Это прошедшая, э, прошедшая форма глагола. «Таалямту» – «Я таалямту» – «изучал». Там, потому что корень у него «Айн» и «Лам» и «Мим». Видите, от слова «Ильм». «Таалямту» – «Я изучал». Каваида. Каварида. Это правило. Каварида. Каваайда. Правило во множественном числе. Кавайд. -да. Кавайду. Так, следующее задание. Акроль калимат. Здесь нужно прочитать слова: Обур, обур, талямту и каваайду. Кавайду. Обур, Талямту. кавайду. Здесь рубур. Айнс домой. А. И кавайду, Пятое задание. Здесь разница. с фатхай и когда Айн с маддом с фатхай. А. доммай. А. А. А. Айнс-киасрой. А. А. А. А. А. А. А. Айн, Фатха, и Алиф. А. Два раза тянем. А. Айн домма. Вау. У. И айн с кесрой. И еще Я удлиняет в два раза харакет и А, Следующее задание. Здесь нужно будет много писать. Много писать, как, будет, как красиво нужно писать букву Айн. Она над строчкой. В начале над строчкой пишется, в середине над строчкой, в конце над строчкой ее голова, а хвост уходит вниз под строчку. Айн. Айн в начале, айн в середине, айн в, кон, в конце. Вот это надо писать. Следующие слова: Абара. Абара. Абара это переходить. Абара. Саид это уже слово приходило, приходило у нас. Счастливый. Васирон. Васирон. Это васян. Широкий. Широкий. Усбур, усбур, неделя, усбур, неделя. Абара, Саид, Вася, усбур. Дальше нужно будет уже самостоятельно писать, писать, писать эти все слова. Как пишется буква Айн, это в шестом задании, откуда начинается и где заканчивается. Айн в начале, айн в серединке, айн в конце. И айн самостоятельное. Следующее седьмое задание. Нужно читать джумля. Джумля, то есть акрауль джумля-то. Это предложение надо читать у актубуль харфа. И нужно написать харф аль-мушаддат махаракетихи. Нужно найти букву с, с, с Таждидом и какой у него харакет. И написать этот харф. Охэйбу. Умми. Вааби, я люблю мою маму и моего отца. Ухайбу умми вааби, мою маму и моего отца. Атасаддаку бинукуди, нукуди, мои деньги. Атасаддаку я даю садака своими деньгами. Бинукуди. Урод кутуби, я привожу в порядок. Тартип, урод тартип. Переводить в порядок кутуби мои книги уродтибу кутуби следующее восьмое задание астамиру я слушаю ваухаки фауазан фи нутки аль сакини здесь у нас есть слова анталеру я жду я жду сначала алиф с гамза и фатхай потом нун с сукуном. ан ан, ан, -талеру. ан -талеру. Ан-тадыру. Здесь нужно выписать вот этот ан. Макта, где с сукуном Где с сукуном Ан. Нужно выписывать эти слова. То есть, это э, часть слова. Я жду. Аль-абу. Аль-абу. Я играю. Аль-абу. Я играю. Аль-убуру. Аль-убуру. Аль-убуру. Здесь тоже аль. Мы видим. Аль. Это вот этот... Часть слова, которое называется Макта асакин, ас которая который заканчивается на Сукун. Ус-Бо, Ус-Бо, вот это тоже здесь Макта, Макта, часть, часть слова. Их надо будет отдельно выписать. Антадыру, Аль-Абу, Аль-Убуру, аль, э, Ус-Бо, ус неделя, Аль-Убур, это переход. Следующее у нас еще предложение, задание есть. Усфур, усфур, усфур, это воробей. Здесь нужно выделить букву айн, потом написать это слово и написать перевод. Усфур, воробей. А там, а там, еда. А там, еда. А там, это еда. Айнабун, айнабун, виноград. Айнабун муальлимун айнабун виноград вот как э, хадисы пришли продать джала что у него будет один глаз как айнабун высохший айнаб как изюм айнабун ла иллахи ллах айнабун муальлимун муальлимун учитель муальлимун Муалим. учитель Узбу. Узбу. неделя вот эти слова нужно будет найти там букву айн э, подчеркнуть его отдельным фломастером цветом и написать это слово и перевод следующее задание у кого и номиналь хуруфи саляса саляса калиматин фига маддун алиф вау я сумма акра уга здесь нужно будет поставить вот эти харфул мад в пропуске харфул мад или олиф или вау или я поставить и потом прочитать эти слова. Здесь первое. Поставить нужно какой-то соответствующий харфульмат. Но здесь я вам сразу скажу: кто не знает, это имя девушки Суад. Суад. Значит, мы туда ставим Алиф. Потом Суруд Суруд. Здесь мы ставим Вау. Потому что это имя мальчика Суруд. Суад это имя девочки, Суруд это мимо мальчика. И Саид. Еще может быть имя мальчика. Или это может быть просто имя «Счастливый» переводится. сам который переводится «Счастливый». Саидун. Следующее задание. Актубу аль-Джумлята. Нужно написать красиво предложение. Аль-Атьята. Следующее предложение. Мадбута. Мадбута. бесщакли Чтобы все харакяты красиво стояли. Все на своих местах. Каждая буква Какие надстрочка, какие подсрочку, все прям четко, четко, четко для этого здесь прям э, линии, э, линии нарисованы. Ада Фауазун, Миналь Мадарасати, Саидан. Нужно будет такое же предложение написать внизу, пониже. Вернулся Фауаз из школы Саидан. Счастливым. Четвертое. Уляхилу аль-Калиматиль Атия. Я смотрю на следующие слова. Сумма, Нужно уже теперь в своей тетрадке или в блокноте записать. Имля ан мин муалими. Под диктовку от моего учителя. То есть вы сначала посмотрели вот эти слова. Кавайду, аль-рубуру, аль-муша. И теперь отдельно уже не смотрите, а просто по на слух вы записываете эти слова уже себе в тетрадь. Кавайду правило кого аль рубуру аль рубуру переход аль-муша аль-муша это это пешеход так дальше у нас идет текст дальше у нас идет текст аша амир жил амир Имя мужчины Амир айлатуху, Аша Амир айлатуху, и его семья Фи в на поле атин, атин, на широком поле Бисаадатин Ваханаин. То есть они э, счастливо жили. Бисаадатин Ваханаин счастливо и жили, не тужили. Аша Амирун Вайлятуху. Ва и его семья фи мазратин у асиатин мисадатин у он выращивал там на этом поле аль худар зелень овощи у алфавакига фавакига это плоды фрукты леют аима аулядагу для того чтобы накормить своих детей леют райма ли это для Ютайма кормить ауля своих детей. Ваябира, Баадаха и Ябира продавать часть из этих продуктов. Баадаха, часть из них. Ваябира, Баадаха. Кабура, Амир. Состарился. Амир. Кабура, Амир. «Вадауфа басарагу». «Вадауфа То есть, его, его зрение ослабло. «Вадауфа Басаруху. «Валям ястате, ястате, Аляйная табель мазарати». И он уже не мог, аля То есть, он уже не мог, аля проявлять заботу о своем, о своей пашне, о своем вот этом огороде мазрати, лида ауляду. Поэтому э, дети уже стали сами работать. Поэтому работали дети на нем. И проявляли заботу о своем отце. И проявляли... Айная. Слово айная. И проявлять заботу о своем отце. Вот такой вот текст. عاش عامر وعيلته في مزرعة واسعة بسعادة وهناء يزرع الخضار والفواكه ليطعم أولاده ويبيع بعضها كبر عامر وضعف بصره ولم يستطيع العناية بالمزرعة لذا عمل الأولاد فيها وعتنوا بأبيهم Здесь также задание Задание здесь вытащить все имена, все исмы э, в соответствии с теми признаками, которые мы проходили на прошлом уроке. А у нас это был э, Алифлям признак исма, Танвин признак исма, э, Хуруфль Хавды э, и еще сам Хавд Кесра, когда в конце Кесра Баракалуфикум. وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا خَيْرًا الْجَزَةِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ بِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَانْتِ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ